Заехал на заправку, топливо еще подешевело. Спасибо. Что, наступил следующий день, погода довольно прохладная, минус 5 градусов. Подъезжаем, довозить Kia. новый автомобиль 2023 года. Он у нас стоит как раз сзади, быстренько отдаем. И, в общем-то, все автомобили расположены так, как нам их погружать. Следующий дождь отдаем. Все клиенты ждут, все предупреждены. и потом начнем уже собирать на обратный рейс машины девочка такая. Вот, видите, как газета разбрасывают. Раз, кинули просто в пакетики газету. Ну, все, как в американских фильмах. Какая красота вокруг, ребят, и погода классная. Прохладненько так, бодро. А девушка совсем молодая. я думаю, может, она даже ездить не умеет. Может быть, прибежала, она такая, быстро прибежала. Первая пришла, я говорю, я могу здесь припарковать, вы доедете? Да, да, я доеду. Ну, окей. Так что все, все нормально. Масло замерзло, поэтому сейчас она не справляется. а на правой стороне, right. right. Холодно, ребят, масло тоже замерзло. Мотор крутит его, но ему тяжело, поэтому, ну в принципе нет, да, мне кажется достойная скорость, нормально, нормально. Открывал немножко потяжелее, потому что пока прогонит масло, пока он его подогреет, моторчик по системе прогонит и потом становится лучше. Вот сейчас видите, пободрее. Вначале еле-еле открывал вообще. Фух, ну ничего, нормально. Зарядку сделали. Вот мужик тоже зарядка делает. Вау. Спортсмен. Так, ребят, надеюсь, заведется. Холодало. Вообще без проблем. Right. Okay, okay, thank you. Right, thank you. Have a good day. Вот, ребят, yeah. you right. well, 30 долларов на кофе. Нормально. Сейчас Starbucks поеду, плюс кофе. И так бы, ребят, кофе никогда не попил. Хорошо, что клиент. Деньги дал. Потому что что? Потому что, ребят, нет денег. Америка загнивает и нет денег. Без него невозможно купить. Пока иду, ребят, на Сесурити. Подключился к Wi-Fi. И сейчас я отправлю им gate Pass. Вот он, Gate Pass приду, а он уже на принтере мой ГИПАС, забирай ГИПАС погнали разбирать машину. Okay, so yeah. Так, ребятки, машину нашел. Ну как нашел? Она здесь стоит где-то. Черт, как холодно, ребятки! Надо домой, срочно домой. не было, но мне про него говорили, вот сейчас воспользуюсь его услугами. Я просто подъеду, скину у него эту тачку Chevrolet Малибу, и он сам уже на открытом пикапе, на пикап-траке просто поедет и отвезет туда. А я ему за это заплачу 125 долларов он берет. Очень удобно, ребят. Так что вот вам еще одна идея бизнеса. Вы часто спрашиваете, а будет ли работа мне? Ну, вот человек просто купил себе трак маленький, купил себе трейлер и все, и зарабатывать бабки, где-то здесь он слева живет, сейчас я, вот я, видимо его трейлера стоят, наверное я к нему прямо и -за... заеду туда сейчас. Здесь уже, ребят, снежок, посмотрите, как красиво, так, так, машину закрыли, ключ положим, а куда-нибудь сюда вот на подвеску, и переднее не видно. Забираем здесь шеви корвет. Юджин Юджин? Да е у г е э у ты? Я России О, да? How many keys do you have? One, two. One, one. Okay. You have a right? Yeah. Yeah. Okay. Uh, you got the address to go to, right? Uh, yeah. Okay короче сильно сильный любопытный мужик говорит, а это что, твой трак, не твой трак, а чей этот трак, это компания или твоя? А куда ты едешь, а чего? Обычно я говорю, что это не мой трак, это все компанийское, но сейчас я зачем-то сказал, что мой. Почему я так говорю? Ну потому что... Потому что потому... Если я обычный водитель, то... Ах ты мой бедненький, на тебе 50 долларов. Вот как вчера, кстати, 50 долларов мне чувак взял и дал. Там, точнее, сегодня с утра, ребята, это не 30 было, я пересчитал в машине, это было 50. Thank you, thank you. Так что я не знаю, сколько чашек кофе я могу выпить. Наверное, просто не буду кофе пить тогда. Сейчас он мне ключ вынесет, и я поеду загонять. Ах, холодно как, холодно, холодно, холодно. Ребята, не записал, к сожалению, но было неудобно, потому что... Мужчина видел, что у меня видеокамера, я думаю он понимал, что я могу записывать наш разговор, поэтому он так скромничал, а когда я камеру выключил, он мне говорит, о, ты из Раши, да? Я говорю, да. Че, говорит, what you think about Путин? Я говорю, Путин crazy, дебил, киллер, говорю. Ну, короче, все, что я знал, ребят, матное, нематное, все, что по-английски знал, сказал ему. И Раз он спрашивает, ему важно мое мнение, а я почему я буду ну, врать, и, чтобы пытаться там, угодить кому-то, я говорю, он дебил. Он говорит, you're right, you're right. Типа, да, он дебил, он говорит, сумасшедший. Он говорит, да, ты прав, говорит. Ты прав, у меня, говорит, много родственников, друзья, находятся в Украине. Я говорю, ну, у меня много друзей в Украине находятся. Ну, вот так, ребята, знаете, каждый раз, когда человек... Ну, правильную политическую позицию имеет, да? Ну, как, не то чтобы правильную, что значит правильную, да? Здравую, здравую. Но Путин убийца, об этом знает весь мир, об этом говорит весь мир. И все мировое сообщество, все адекватные люди об этом знают и говорят слух об этом. Ну, можно не говорить слух, но главное это понимать, да? И когда человек вот эту, эту позицию свою озвучивает, ну, вот в беседе со мной, пускай даже в личной беседе, мне этот человек становится симпатичен стократно больше, <laughs> нежели до этого. А если наоборот, то, естественно, ну, вы поняли, как это работает. Заболтались, пойдемте. Ребят, я опять на аукционе, на том же самом, в собираю и еще Hyundai. Так, ключ сказали должен быть внутри, ага, ключ есть, окей, погнали Как думаете, пока доедет, потеряет все или нет? Какую-то накидочку небольшую на грузовичок, видите, наверху. Но, к сожалению, очень много теряет. Мне кажется, спокойно пол грузовика так можно потерять. А это не сено, что это? Стружки, стружки от дерева. От древесины. Ребята, потихонечку подбираюсь к дому. но ну, Думаю, что завтра уже во Флориду заеду. Заехал на заправку, топливо еще подешевело. По моей карточке вообще почти даром. 3,78 долларов за галлон. Я посчитал, умножил 3,78 на... 60 рублей за доллар и разделил на 3,8. 3,8 это столько литров содержится в одном галоне. Получилось 59 рублей, ребят. Дизель сегодня стоит в Америке, но это еще не самый дешевый. То есть я просто по своему приложению вот это Matflat, где я могу экономить топливо, я нашел вот такую цену по пути моего следования во Флориду. Бывает и дешевле? Вот такие дела, ребят. Так что что вам там по телеку говорили? Загнивает Америка, все плохо, цены высокие, люди мне на что жить. Пока живем, пока держимся. Итого, сегодня я сэкономил, вот прямо сейчас Заправки на этой 205, что ли, долларов, представляете? То есть по скидке, благодаря тому, что имеется скидка через это приложение, доллар с лишним, я сэкономил 205 долларов. Ссылка на приложение внизу, можете регистрироваться и экономить вместе со мной. А я поехал дальше. Ребят, песика увидел, так я их редко здесь вижу, что не захотелось его покормить. Ребята, она на меня такими умными глазами посмотрел. Ага, пошла кушать, отлично. Блин. Не захотела кушать, представляете, ребят? Наверное, сытая. Блин, такими глазами добрыми смотрит, песик. Я тебе дал покушать, иди поешь. Не хочешь? А что сидишь? Что надо, не понимаю. Ну ладно, ребят, поехали работать. Ну что, в одной швариде мне нужно выгружать потихонечку автомобили. А еще я вам не показывал два автомобиля, которые я забрал уже когда села камера. Это BMW X7 и BMW 4 кабриолет. Сейчас покажу. Начинаем выгружать. BMW семерочка. Кто-то говорит, надо мне вот здесь проложить какие-то резиновые шланги. Но, ребят, тут дерево, поэтому ничего не случится, если я чуть-чуть дверку задену. Чуть-чуть такая непростая выгрузка, потому что нужно три машины выгрузить, плюс одну наверх, потом обратно вниз. Ну, короче, поработать надо. Ну а что делать? Стримлайн. Uh, так, ребята, следующий автомобиль выгрузился на парковке. Поехали к ним доедем и буквально через дорогу какой-то большой... Большая дилерская по продаже бэушных тачек. Туда нам и нужно доставить машину. -пу -пу. Простите, ребятки, но мне надо к вам сюда заехать. Вот так. Ну, ребят, с утра пораньше приехал выгружать корвет, Chevrolet корвет. Закрытая комьюнити. Сейчас будем езжать и передал охраннику свои, свой драйвер лайсенс копировал сейчас меня пропустит, он не убирает, всякие бонусы. Клиент сказал, что не нужно оставлять около его дома, в общем, не нуждается он в моем сервисе, оставь, пожалуйста, на гейте. Окей, оставим на гейте, поехали обратно на гейт где мы сейчас были. Он сказал, что якобы он предупредил секьюрити, но ну что-то странное. Секьюрити мне сказал, что езжай, пожалуйста, там паркуй. Я говорю, давай я около дома припаркую, а ключ твой просто отдам секьюрити. Не-не-не-не-не, не надо, там что-то никого нету или что-то. Припаркуй на секьюрити. Ну ладно, окей. Погнали. Блин, как классно, ребят, Добрые люди. Как дела, говорю, чувак? Я говорю, отлично, у тяга тоже, я говорит, хорошо. Можно было бы эту дедушку попросить, чтобы меня довез, но тут, в принципе, ехать недалеко. Beautiful, right? Yeah, <laughs> Он согласен со мной, ребят, что тачка красивая. Офигеть, слушайте, охранники такие, конечно. Красавчики все в бронежилетах, там какие-то у них оружие, пистолеты, видеокамеры везде. Блин, как классно. Видите, вот, ребята, вот она закрытая комьюнити. Одни дружелюбные люди собрались здесь. Здесь левых нету, поэтому все друг друга улыбаются. Ну, они и так, в общем-то, улыбаются друг другу, американцы. Но здесь уже и подавно, потому что здесь точно все свои. Понимаете, точно все свои, точно одни красавчики. Вот можно, пожалуйста, присесть просто и посмотреть на фонтанчик. Ну не красота ли? Как По-моему, кайф. Hello. я. Yeah, uh, I'm left your key on the security. Okay, you're gonna give the key to security. Yeah, and park on the parking lot. Right, right. Okay. Thank yeah. you. That's what. That's the. The guy. The, he shouldn't never let you in there. That's not. That's. That's the procedure. Oh that's yeah. Procedure is you. They, they. You know. Окей. Окей. Спасибо. Удачи. Удачи. Ну ладно, окей. Okay. Предупредил клиента. Вот смотрите, сейчас тоже скажет Гудмоник. Смотрите, вот смотрите, ребят, я не буду говорить первый, как русский, просто иду мимо. Молчу. Хай. пожалуйста, меня увидела обкакалась собака. Видимо, я выгляжу как страшный русский. В общем, и все, он за ней просто берет пакетик и убирает. ее ли, я не понимаю каким образом я за это могу отвечать okay, thank you. Thank you. Right. ребят получил чек Машину отдал. Они, в принципе, ее вчера даже ночью были готовы принять. Видимо, она им сильно очень нужна. Они говорили, ты можешь нам позвонить за 5 минут, там в 10, в 11, во сколько ты будешь. Мы тебе принесем чек и примем машину. Довольно такая нечастая ситуация для ну, дорогих машин для таких вот заведений. Не все хотят идти навстречу. Но и я вчера на эту встречу тоже не пошел, потому что ну, было поздно. Я подумал, что это довольно травмоопасно ночью выгружать непонятно где. Лучше уже переночую и на следующий день. Поэтому сейчас едем два автомобиля, следующих отдаем, два BMW и домой, ребята, наконец-то домой. Странный чувак, смотрите, что делает. Это что за вождение? Он, он свое зеркало, а мой трейлер уже закрыл. Походу он укурился, чувак, и едет. Вот так вот, виляет, виляет, виляет, виляет. Еще какие-то гонки со мной устраивал. Ребята, две бэхи достали, новенькие, красивые Ну а сейчас все, пустой трейлер Поехали на стояночку Сегодня у нас понедельник, ребята, обед У меня есть очень много времени, чтобы заниматься своими делами Кайфовать, отдыхать на море, на океане В общем, для этого Майами и создан, в принципе Для того, чтобы загорать, набираться хорошего настроения Красота, ребят, к дому подхожу. А у нас тут асфальт снимают вот такой машиной. Новые ложить будут или класть? Ложить в России здесь класть, да? А еще тротуар у нас сделали новенький, посмотрите, какая красота. Видите? Ну, не кайф ли? По-моему, кайф. Сейчас я им скажу, чтобы у нас они забетонировали проезд, и все, и вообще будет шикарно. Что думаете, ребят? В Ершове у меня так не делали улицы. Там вообще грязь была, и застряли, застревали машины прям в грязи. А у нас уложили. Красота. Ребят, просто с ума сойти, его, посмотрите. Я вчера чуть-чуть, честно вам говоря, расстроился даже. Думаю, блин, это постоянно вот это. Дыр -дыр -дыр -дыр -дыр -дыр. Асфальт они будут делать. Постоянные какие-то звуки ненужные. Посмотрите, вчера только они сняли его. Быстро машиной прошли, сняли. Такая большая машина была. Они прям сняли весь асфальт. И сегодня они уже положили. Новый, посмотрите. Вот это красавчики, блин. Вот, ребята, как должно быть, понимаете? И чтобы знать, как должно быть, чтобы знать, что у нас не в порядке, что так не должно быть, когда месяцами они делают один кусок асфальта. Здесь целую дорогу, целую улицу просто они за два дня убрали. Нужно, ребята, как с чем-то сравнивать. Нужно иметь с чем сравнивать. А мы, блин, дикие люди, мы к этому не привыкли, чтобы взяли ребята, приехали. И у них машины-то раз-два, два человека работают. Сняли, новый положили, ну понятно, что грузовик какой-то приезжал. Все, ну просто с ума же сойти Ну как так можно, ребят? Ну это же неприлично так, а бабки отмывать? А как же месяцами здесь работать? Постоянно тарахтеть, людям мешать Мусор, грязь, шум Где вот это все? Я не понимаю их Пойду подъеду, скажу, что так дела не делаются Надо как-то отмывать бюджет Ну потому что, что? <свы> потому что так дела не делаются Ребят, первый автомобиль забираю, Chevy Corvette 1965 года. Короче, ребят, уже полчаса с ней возимся. Помимо а того, что аккумулятор здесь севший, мы подсоединяем, ну, ребята подсоединяют джам стартер он все равно не заводится. Начинают какой-то палкой молотком бить по стартеру, потому что стартер не, не щелкает. В общем, пока вот так безуспешно. Ну, и, говорит, у тебя, может быть, есть, говорит, это винч, лебедка. Я говорю, нет, не, чуваки, у меня нет лебедки. То есть хотят мне такую отдать, зачем она мне нужна. Сейчас, видимо, они хотят за веревку дергать или что, или просто зацепить проводами. Пока ничего не получается, пока все безуспешно. Но мы продолжаем, ребят, мы продолжаем. Другие автомобили меня уже ждут, поэтому нужно срочно ехать туда. Что мутит, я не понимаю пока. Если у них не работает стартер, то какая разница, аккумулятор заряженный или нет. Так, ребята, прошло еще минут, наверное, 10-15. Пока ничего не изменилось, просто подсоединили провода, они не к Lexus. Ага. Стартер ожил. Значит, все-таки аккумулятор был. У них неужели нет джамп стартера нормального, рабочего? Да, они, конечно, совсем глупые. Аккумулятор не зарядился, еле крутит, он берет, продолжает его дальше крутить. Какой смысл вообще? И вот эти ребята, тачки, ребят, продают, поняли? Какое-то свое оборудование иметь. Джамп стартер. У меня даже есть джамп стартер. Почему у них нет? Главное, чтобы она меня не заглохла, когда я буду загонять, потому что мне вот там с моим трейлером возиться одному. Сейчас это их проблема, а это будет моя проблема через 5 минут, когда я буду заезжать. Thank you. Thank you. Главное, чтобы не заглохло. Была, была проблема в аккумуляторе. У них, видимо, нету нормального джамп-стартера. Они пытались какими-то джамп-стартерами, ничего у них не вышло. Ладно. В общем, я собираю потихонечку машинки на Иллинойс, на Чикаго. Выезжаю из Флориды потихоньку. Я сейчас нахожусь в Тампе. Следующая загрузка у меня в Джексон -Вилле. А здесь мне сейчас предстоит найти Киафор. Сказали мне идти куда-то вот сюда, на парковку. О, -о, О, смотрите, ребята, как серьезно охраняется стоянка. Здесь колючая проволока, забор. А дальше забор под напряжением. И написано, что 7000 Вольший он. Вольший ос. Это, видимо, по-испански. А чуметь. Вот это да! Круто! Так, ребята, нашел свой Kia Forte, но здесь, к сожалению, был аккумулятор севший, поэтому я сбегал в трак и, и взял, ну, свой старый jump стартер и у меня вот такой еще новый есть. Давайте посмотрим, как он работает. Нет, конечно, нет. Вообще нет, ребят. Что, старый попал? Включил ты его? Ты Вроде включил, почему-то не хочешь. Это вообще ты мертвый. Странная история. Надо попробовать клемму какие-нибудь отсоединить. Замкнутый аккумулятор, и он на себя все берет, ребят. Поэтому хоть чем-то сейчас подсоединяй, все равно заводиться не будет. Как этот чик-чик-чик делает, слышали, да? Давайте все-таки попробуем вот этим мощным, потому что смотрите, что я сделал. Клемма отцепил, плюс и минус от аккумулятора, и он уже хотя бы жизни, признаки, как я и сказал, начал подавать. Так, меня немножко плюс смущает, видите, я его корректно не могу подключить. Так, минус все окей, еще раз включаем, включился, погнали, вообще нет, то есть как будто бы он нифига не работает, что тогда ты даешь, ты даже лампочку зажечь не можешь, ладно, давайте попробуем их два сразу соединить, странно, ребят, он то живет, то не живет, аккумулятор этот, сейчас уже нет никаких лампочек, ребята, вот такая штука, вход пошла, тяжелая артиллерия, так, ага, здесь и клемма хорошие. сразу заискрилось все, похоже, Контакт есть, да, есть, ребята, контакт. Вообще без проблем, блин. Ребята, я, похоже, коллекционирую то, что покупать не надо. Вот эту фигню не покупаем. Я вам давно уже говорил, 1000 пик батареи ампер, но это ерунда. Ну и вот это, по всей видимости, тоже не берем. Берем вот такую на колесиках и возим с собой ее. Так еще и компрессор. Видели, все, что хочешь, Круто.